Здарова бандиты, бандитки, а также их родители. С вами снова я Бобруха и рад вас приветствовать на своем канале. Вы ждали токсиков, я вам выпустил токсиков. Поэтому покажите мне вашу активность, прожмите лайкос, напишите комментарий, ну и подпишитесь, если вы здесь совсем недавно. Так как только от вас зависит, насколько долго проживет данная рубрика. Всем приятного просмотра. Ого, ой, получил? еще один, еще один, добивает лучше со всем Бобрук, дивизия, это что за тип пидера, а? крыса ебаная че? Че? Че? че? ой, хорош ты... отдыхайте, yeah. ребятки, отдыхайте Счастливого! Отдыха. Вы его убить не могли, что ли? Вот бобруха, петух ебаный, блядь. Че случилось? Нахуй. Крыса, блядь. Почему? А чё четвером, блядь, на двоих прилетели герои, блядь? Ну а чё, что ты уже в самолете, зная, что я в самолете лечу? Уже в самолете даже обзываешься. Зачем да и... Ты стрим смутишь, да? Какой стрим? Я стрим, жнецуху смотрю, не тебя. Да, а мой друг тебя взорвал в машине и вертолете. А, а, а, как, а как? Что это? Я был в вертолете сейчас, а Я всегда кричу, бабруха, бабруха, братан, ищу да, да, тебя. Да, За да, звездит нахотел да. по телеку. Да, да, я да. звезд, да.